Ночь. Что-то мне не спится. Такие mm -hmm. все витали. У меня голова болит. Hey, пока, да. пока, пока там, там, Корей, да. мы там. Пока-пока. Кари, не поездок мне. Угу, да, Олега. Прощайся с Олег. Прощай, ним, Если он там... Нет. Так... Опа-на! Да. Привет! Привет! Это? Привет! это? Это какая-то агрессивный мужик. О, Здравствуйте, Лука, привет. Ты куда-то собрался? Ладно, Ой, ну, Лука, привет. Лука, Лука, точнее, Но я уезжаю кое куда? У него колбаска. Все, я уезжаю кое куда. Пока, пока. А, да. Ну, да, пока. Я... Давай, Лука, удачи. Пока. пока Вам Лука. тоже удачи от этого мужика, странно. Боситьесь от него. Будет мои. Я пока поколение. погуляю возле парка. И это. Парк красивый, полипкий. Ой, ой ой, ой, я пойду спать, всё-таки ночь, ну, уже, по, уже пора спать. Что? Да. А что случилось? Ты от мужика бежишь? Ой! Да-да-да-да-да-да. Это Клик. Дики. Готовы? Давай! Месье Бак вернулся. Так, ну на этот раз забрать камень чудеса сорла. Привет, пташка, Привет. точнее, Феликс, извини меня, пожалуйста. Райт, Райт, иди Привет. со мной в безопасное место. Отведу тебя Да, хорошо, иду вместо мистер Бак Ой, миссия Бак Так, идем, идем в пекарню пекарню, хорошо меня не убежишь Ой, прости! Так, сюда беги Феликс! Освобождаю тебя от ответственности Ты сначала поплышь попрос... а, Так а. Тш, Он попал по нему Знаю. Не, не, не, не, не. Это плохо, если. Надо ну, соберешь букашку. Букашка, Феликс. Откуда? Феликс Монарела, ты ладно, откуда я знаю? Он мне делать. Опять рисковать? Ну, на этот раз я не знаю риск ли у... уцеленный этот риск. Mm -hmm. Ладно. Я сказал мне съел. Так. Надеюсь, риска правда. Калки, Флав, Тики, Калки, Флав, слияние. Пеннибак вернулся. Так. Надеюсь, риска оправдан. Бояж. Лука, Лука. Mm. Не беспокойся, это а я. Пеннибак, -то точнее пеннибак. А, мне нужна твоя помощь. Позже ты сможешь mm. вернуться, в свой ну, куда ты там уходишь, но для, но для начала мне нужна твоя помощь. Я дарую тебе камень через Хорошо. собаки, который дает силу возвращать то, что дотронулся твой мяч. Используй его благо после миссии, ты вернешь камень через мне. Все наши друзья в городе стали, быть подчиня... стали подчиняться Феликсу, используя камень через орла, он подчинил многих людей себе. Дави. Барк на охоту! Так, Пишу, пойдем. Твоя... Моя зада... мы сейчас отправимся с тобой... Так, мы сейчас отправимся с тобой в кроличью нору. Там, Хорошо. Мы, там мы придумаем план, потом вернемся и сразимся. Кроличья нора. Пошли. Подальщики. Так, ты все понял? Ты из будущего. Да, все. Пришел в прошлое. Райт, right, я дарю тебе камень чудес змей, который дает силу, восстанавливает все на назад. Используй второй шанс. Используй его благо. После миссии ты вернешь камень чудес мне. А меня зовут Пеньбак, а тебя зовут как? А я подумаю Так, ладно, ты мне, вы даже поможешь Ты должен будешь вернуться, если что-то пойдет не по плану Так э -э Вернуться в это место? Да, собака, Где ты должен да. Вернуться в место до того, если что-то со мной пойдет не по плану Если по кому-то из нас попадет э ударом орла Он может наш причинить тебе если Тогда, причин когда мне поставить второй шанс? Тебе поставить Когда его советую сейчас. Слу... Mm -hmm. Стой, иди сюда. На случай, если меня починят... Я... Держи. Камень через кота. Если меня починят, ты не должен мне его отдать. Чтобы бражник не получил камень через кота. Я напомню, что это ему тоже нужно. Ты их должен комбинировать. Ты, ты, собачка, должен попасть... Мя комбинировать Да. Ой. Ты. должен будешь попасть с мячиком. Так, змейка, змейка тута... Ну, так, нужно будет его искать. Э -э, ставь, ставь здесь второй шанс змейка как кот. Второй шанс. Это я не a... так лизно. Ладно. Ты должен будешь попасть, попасть мячиком, помни это. Почему? Талисману орла, чтобы мы его забрали. Это это что? А, что у него? Это ну, как кулон держав э, скоптем. Хорошо. Ты Надо должен... будет попасть. Может, на... Ничего. Ничего. Я поставила второй шанс, всё. Всё. Второй шанс стоит, если что мы сможем Теперь туда вернуться. Если по мне попадут угу. или если попадут по а, собачке. А, смотри, Снегилл, смотри, чтобы по тебе не попали. Если попадут по тебе, то все весь наш план рушится. И мне придется использовать еще раз камень да. кролика, поэтому я не разделюсь с ним. Угу. на Будьте начеку. Где же Я использую зонечка как щит. Я зайду туда, проверю. Если что, я попробую. Так. Я проверю борту. Надо, надо держаться. Хм. Талисмо. А, не стандартный супершанс, но... Это что? Щит? Змейка-кот, ты Че где? Че же он нам поможет? Щит? Да, я, я знаю, зачем нам нужен. Кажется, мы сможем отражать я его в щит один, а нас трое. Поэтому мне нужен Змейка-кот. Он на крыше. На какой крыше просила... тут много? Мне... Прием, он на крыше. Змейка-кот, иди сюда. Он, змей он, он, начал... он пропадает, использовав, видимо, свою силу орла. Змейка-кот, ты знаешь про раскрытую супер... силу змеи? Дубляж. Да, планировать предмет. Да, используй ее сейчас. Так. Используй ее. Какой вот предмет? Планировать? Это мой супер шанс. Планирование. К склонировал? Да, вроде бы получилось. На тебе. На тебе. И отлично. Блин. Мы сможем отражать. Поставил второй шанс еще раз, чтобы их не что вернуть. Так. Да, лучше. Ну, он был на крыше, но сейчас его там Давайте быстрее с ним справляйтесь. Щиты, наверное, защитят нас от его. Лучше. Где он? Пока он отключен, надо попасть в него талисману Кота-змей! Применяй второй шанс. Да, что? Второй шанс. Хорошо. Второй шанс. А, повар! Это было легко, держи. Ура! Получилось! Павы. Павы. Кота-змея, талисман раздели. Кота, кота, ты. Разделиться? Да. Так, там... Он у нас в будущем, поэтому тебе надо его... Еやって... Ну, кота, я подкину свой... свой стандартный супер шанс. Супер шанс. И кота. <мит> ты можешь разделяться, потому что... Я... Это Мираж, я чувствую прямо это. Он ушел, все, это все, был это Мираж. Голос, мираж, мираж. Так. Ну, о, я же если при нем детрансформироваться, там тоже будет? Цыпляток. А, он ну, ушел. Тебе не, тебе не надо при нем детрансформироваться. Он-то из будущего. Иван. Так, а давайте еще. Он не знает, кто я. Так, ладно, давайте. Где Так. А, мне надо Держи? говорить с месье Пеннибаром. Uh, а когда ты вернешь мне, мне талисман? И вспомни, uh, я тебе верну талисман, но ты из будущего. А тебе я не верну. Я дам твоему младшей версии. Миракулус. ПЕННИБАК! Все. Так, uh, идем сюда. Куда uh -huh. да, трассовируешь. Я отрекаюсь от тебя. Все, спасибо. Пока. Наши на Ой. Там летят аркаганы. Ты ничего не видишь. Да? Тики, калки флав, разделите. Тики. Пошли за мной. Давай. Так. Ой. <��тевизора> Ничего. А, привет, мис Либак. А, иди так. Да, идем А, ой, точно. Блин, а ну сегодня злодей, я пошел езжать. У меня просто. меня, меня в сели телевидении... Ваде. Он не акула, меня подчинялся ему. Я хотя бы нормальный. Привет, где? А я уезжаю. Мне же надо уезжать. У меня злодей помешал, остановил. я очень рад тебе видеть. Я очень рад тебя видеть. Причтесь. Я удержал свидание. Все, Так, нужно покормить лири. Ну, нет, нет. Ладненько. На этом видео Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.